Ксису, молочка попила и умываюсь. Хозяйка мне молочка налила, и я теперь довольная. Наша охранница. Довольная наша, Ксиса, довольная. Довольная. А тут тоже довольная или не очень? Козочки. Козочки такие, ну, когда же мы гулять пойдем? О, Петя там. Киса, Кися, кто там? Ку-ку-ку. Курочки яйца несут? Что там происходит? Крюшки тоже интересно. Хрюша, что ты нас пугаешь? Это акробатка тут живет. Она... Лучше с той стороны, где Петя не появляться. А то еще и выпрыгнет. Так, двери открылись. Вот. Ага, самая хитренькая Всегда кто-то самый хитренький Но у нас это вот коза Единственная дойная сейчас На улице снова иний На деревьях Красотища Так, я слышу топот копыт. Ой, какие все голодные. Какие голодные. еще тут клиенты Пузатенькие. Все подрастают, слава богу, помаленьку. О, еще единорог. И бантик. все молодец все сейчас они пока заняты сейчас. <связываю> сейчас. <связываю> завтра